Всем привет, ребята! С вами я, Суперпро, в игре Worldless Tanks. И, как я уже говорил в прошлом видео, я вернулся на YouTube. Да. И, в общем-то, сегодня у нас с вами будет гайд о танке ST 8 уровня итальянского танка P44 Pantera. Да, вот такой я уже на него стиль поставил. Прикольный такой огненный да, тут мы нас я не знаю нас, насколько сильно так скажем повезло ну сарказм конечно нам не повезло она закинулась десятками это конечно плохо но то есть вот я недавно значит смотрел статистику вот вообще по 44 пантера вот этот итальянский танк восьмого уровня средний в общем-то, он и вот рядом там в ангаре у меня стоял еще, значит, этот Type-4 Heavy. Вот, значит, смотрю, огоневую мощь Тайпа 4 там где-то на сотку различается. То есть, разница, на самом деле, невелика, я вам скажу. То есть, с незаметностью тут понятно, у Type-4 большие проблемы, так как он тяж. P44 Panther намного лучше по незаметности. Вот многие не любят итальянские слешки вообще за то, что э, они не мобильные, типа. Типа говорят, что они не мобильные. На самом деле, они вполне себе мобильные. И, кстати, понятное дело, так как Type 5 Heavy это тяж, а P44 Panther ST, то есть по мобильности, то есть там нам разница большая. То есть, и учитывая, что у нее барабан, так она вообще может... В принципе воевать с ним против такой девятки уже тяжелого танка то есть вот примерно настолько можно вот ее оценить то есть то есть в целом танк не имбан но с некоторыми девятками тяжами она может этот сразиться так ну и миллион где-то там за домом вообще так так, значит, смотрим. Вот там у них тоже в команде есть по 44 Пантера. В общем-то, ну, пока что она высовываться не думает. Но так как мы тут попались десятками, и у них тут, как видите, очень, так скажем, много ПТшек, Блин, вот сейчас я уже не попал, надеюсь, я не сильно себя запалил. Он? на. На, есть, уничтожил. Так, теперь, пожалуй, скроюсь на время, потому что уже очевидно, что меня засветили. Я столько выстрелов и произвел из кустов. То есть, вот как СТ-шка вообще, то есть, понятное дело, она может атаковать как ССТ-шками. То есть, но она может действовать как АПТ, просто стоять молча в кустах и как бы отстреливать врагов. Да. Но, конечно же, так как мы тут с десятками, тут, да, вот можно вот применять такую тактику отстреливать из кустов, как я сейчас поступил с П-44 Пантерой. То есть уничтожил, можно сказать, своего ровесника. То есть... Да. Я имею в виду, конечно же, ровесника по танкам. так, да. Потому что это такой же танк, как я. Так, ну пока что мы выигрываем аж целый на один кил, Ну и разница тут в ХП, конечно, как видите, есть на так детская птшка пока что чуть не высвечивается так где он там так ну все его уничтожены так я пока что выезжать наверное не буду стану где-то вот так и буду выжидать когда они поедут Уст, похоже, забогался. Что с ним не так? Он все время считается. Ладно, пофиг на него. Видимо, он дрожит от страха. П-44 пантеру видит, боится. На, в общем-то... Сейчас вроде я думаю, поеду, так как они видят, что проигрывают уже на 5 килов. Но я, скорее всего, в нападении сейчас идти не буду. Так, я сейчас смотрю просто, какие насколько опасные танки там у них остались так ну я могу переехать сейчас просто в другой куст и все то есть но при этом не идти в нападение На. потому что их птшки тоже пока что не высвечиваются так кто у нас тут вообще угу. Да, как вы помните, в прошлом видео я играл в Стальной охотник». Конечно, этот э, я не так круто играл. Там, можно сказать, вообще не фортил, То есть, это, знаете, из тех случаев, когда... То есть, э, человек, допустим, не записывает, играет хорошо. Допустим, может даже топ-1 иногда занять. Но, да даже не иногда, а может вообще, в принципе. А это... А когда начинает записывать, так все сразу лажа какая-то и, и ничего не получается. То есть как только начал записывать, все фартить перестало. То есть вот, вот так как бы бывает иногда. Вот сейчас я, как видите, уже прикончил двоих. Вот сейчас э, из своей дозарядки магазина я стратил один снаряд вот на то, чтобы забрать чара Футура. Но, конечно же, из-за этого меня ПТшка засветилась. Сейчас попробую чуть-чуть скрыться. То есть, сейчас даже не играть, как бы это а именно... Просто скрыться. То есть, уже не лезть в нападение. Потому что там и СРВ-103Б, и Сушка меня видит. Мне кажется, она до сих пор меня видит. А вот я ее нет. Ну а вот теперь вижу. Сейчас свожусь. Есть. Троих, как видите, уже забрал. Так. При этом урона пока что 409, но... Нормально троих уничтожил. В принципе, хороший бой, то есть, да. То есть, P-44 Пантера вполне себе хороший танк, э, под, Так как она, как видите, может э, сравниваться даже с несколькими девятками. Вот сейчас я вам даже покажу, э, как она э, по огне, э, сравнивается. Вот, например, вот Type-4 Heavy. Вот у него огневая мощь получается. вот, Я вот сейчас специально даже. Вот, бронебойная пушка. Вот на ней так огневая мощь 356 вот у П44 пантеры 340 я даже ошибался там не на сотку разница там то есть вообще небольшая разница ну живучесть тут как бы понятно он во первых тяж во вторых больше на целый уровень по мобильности тут все понятно как бы очевидно что стяжка мобильнее чем чем тяж ну и незаметность конечно же Поэтому я и говорю, что за такую можно вполне себе играть в кустах. Тактика неплохая. Ну и по наблюдению, как бы, тут уже вот есть как бы разница, тут уже тайп получше, да. Ну, то есть, можно в целом даже качать итальянскую ветку, потому что тут ее как раз, понятное дело, все любят за барабан. То есть, в целом, за скрытность, ну. Нормальную как бы вполне себе мобильность и система дозарядки вот этот. Так, и давайте сейчас сыграем еще один бой на ней. чем прикол за тот бой, который был сейчас, я убил троих, а этот а урона настрелял маловато. У меня бывало, что я уничтожил меньше, но урона настреливал побольше, там, ближе к двум тысячам. Или две даже больше бывало. Ну да, в общем, вот так вот. То есть, сейчас этот бой постараюсь сделать лучше. Я не знаю, с кем нас сейчас закинет. Возможно, опять десятками, возможно, нет. Так. Нет, на этот раз мы только с восьмерками. Нам повезло. А то до этого мы с десятками. мы Ну, это какая? Берлин. Карта, конечно, любителя, хотя... В целом, тут есть нычки для такой стежки, То есть, в целом, тут даже можно это занять где-нибудь позицию. Так как тут э, только восьмерки, да. Сейчас постараюсь нанести больше урона. Даже, даже может больше фрагов сделать. Но сейчас для меня фраги это не главное. Для меня сейчас э, я хотел бы урона побольше нанести. Так, два, один. Все, начинаем. Я просто не знаю, насколько у меня много вариантов, куда я могу поехать на этой карте. Ау, чел, товарищ, <laughs> Вася. Все <laughs> нормально? Нормально. Застыл такой. Ой-ой-ой, я что-то засмотрелся, что-то не упал, блин. Так, там елка выехала. Так, давайте. Сейчас я, конечно же, так как карта, я уже сказал, такая себе, я могу, то есть, да, играть как бы Т. Так, ну пока что я займу позицию, где-то поближе сюда. Так, как что вот высветился кто. Так, сейчас попробую в кусты встать. ЛТБ, ну ты дурак, блин, ты как играешь вообще, блин? Ты что, ПТ, что ли, блин, в кустах встал, блин, не стоит? Ну и дебил, конечно. Вместо того, чтобы светить, блин. Блин. Да, блин. Даже не знаю, на что сейчас надеяться. Просто гуслят постоянно и все даже. Так. Так, всё, вроде гусля восстанавливается. все, откатываюсь. И сейчас пока что даже не буду высовываться какое-то время. Потому что враги довольно сильные. Особенно вот эти вот ПТшки. Вот эти вот шипокляки. Вот они довольно сильные. Поэтому я соваться пока что не буду. Но ЛТБ, конечно, дебилы кончены. Это как надо было, блин, слиться? Просто, блин, в кустах дрочит, блин, вместо того, чтобы, блин, просто светить. Даже LNX, он там катается, от него и то больше пользы, блин, чем от этого ЛТБ. Просто, блин. Мне кажется, даже, знаете, мы тут большей части вот сейчас... Мы два тела проигрываем. Мне кажется, мы вот даже сейчас из-за него больше частей сливаем, поэтому я на него сейчас вот так накидаю жалоб всяких. Потому что он козлище, самый настоящий. Мы из-за него просто весь бой сейчас сливаем нахрен. Так, ну жалобы вроде бы все накидал, да? Просто это реально, это невозможно, блин. Это что за олень, блин? В кустах встал и все. Мы из-за него сейчас и проигрываем. Он мог засветить, и было бы больше пользы. Вот лайн он сейчас хоть и слился, но он зато засветил вот хотя бы вот. Вот как видите, этот Шипокляки хотя бы на секунду высветились. То есть от лайн он, конечно, сейчас тоже сыграл так себе, но от него гораздо больше пользы было, чем вот от этого придурка. А. А из-за этого малейшего ЛТБ, который ничего за бой не сделал, мы сейчас просто сливаемся из-за ЛТБ, который просто стоял в кустах. В результате его светили, блин. А, а он сам ни хрена не светил. Так. Так, ну-ка. что не высовываетесь? Не понял. На. Э, не понял. что то я как-то коряво стрельнул. Да, блин, задолбали по гусли стрелять. Да, блин. Ладно. Все-таки они смогли это сделать. Просто бесит, когда стреляют постоянно по гусле. То есть, иногда тут, конечно, зависит от количества ПТшек, Иногда от везения. Ну, как видите, сейчас весь бой мы тупо слили из-за этого сраного ЛТБ. Который просто, можно сказать, слил нам весь бой. То есть... На. Я, я, конечно, думаю, что он сейчас не смотрит это видео, но если вдруг какое-то чудо, и он смотрит это видео сейчас, то, пожалуйста, когда играешь на lt шке не, не стой в кустах, блин. Есть ведь. Так. Так, я сейчас смотрю пока что. Так, вот сейчас посмотрим у Тинг Тигра вот это Вот я его, кстати, выиграл тогда в Мирном 13. -м. Вот у него вот... Огневая мощь вот 179. То есть, если вот восьмерку вот за семерками, то то есть. Ну, можно вполне расстрелять. Вот это вот зарядка и барабана. На. Да. Ну, а, вот так в прошлом видео я вот, получается, говорил то, что какие изменения произошли, то есть что я купил, как бы. На. Да. Ну и вот, вот эти вот две ПТшки шки поверьте, Германии, чтобы я мог качаться и к Яге, и к Грилю 15 -му. На. И вот также самое главное, так скажем, не знаю, забыл слово, как это называется. Короче, самое главное в видео, ну так скажем, вывод, короче. Я не промахиваюсь, я даю шанс. Как написано на башне у вот этого Тайпа 4 Хэви. Так, сейчас зайду в ветку японцев Так, на да. Вот он у меня исследован То есть буду на него сейчас и фармить серебро В общем-то, ребята, поддерживайте меня лайками Как видите, второй бой мы слили из-за этого нуба на ЛТБ Не, я, конечно, не спорю Возможно, у него был пинг, там лагало и так далее Но в кусты бы я на ЛТ никогда бы не поехал да, в общем-то, ребят, как видите, вот, а вот первый бой, он, это, задался, как бы, нормально. То есть, мы вполне себе троих, как бы, смогли уничтожить, хоть и нанесли маловато урона, там, 400 с чем-то. Да. В общем-то, ребят, поддерживайте лайками, подписывайтесь на мой канал. Ну, и с вами был я, SuperPro в игре World of thanks. Всем удачи и всем пока.